Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, И я решил открыть Все корзинки, которые могу себе позволить Да, у меня еще есть целых 22 часа На то, чтобы дособирать Какое-то количество яиц Но мне в принципе хватает на 28, по-моему По подсчетам корзинок И дальше, скорее всего, у меня не будет особо времени Особенно накануне Пасхи Играть, получать победы и корзинки Там добавлять и потом записывать отдельное видео Поэтому ограничимся не 30 А меньшим количеством корзин Ну что ж, я в периоде всего данного ивента ничего не забирал ничего не открывал, на счету 236 э, яиц, если округлять э, кратное 5, то 235 ну и что, давайте будем пробовать забирать, открывать, посмотрим что нам повыпадает, Что получится у нас? У нас есть самолетик, у нас есть пузырек с краской. Забираем его. Забираем все награды, которые были. Ну и, соответственно, давайте открывать сами корзины. Понятное дело, что я пузырьки краски в первую очередь все потрачу на то, чтобы забрать бустеры, а все остальное на контейнеры. Но какая, в принципе, фиг разница, каким счетом идти. В принципе, хватает и на то, и на другое. А здесь еще и на больше. Ну что, забираем. Очень сильно надеюсь, ребят, на шар предсказания, очень хочется мне хотя бы пятерку голды получить, ну а если получу больше, будет еще круче шокотанг 10, по-моему, да, там у нас тысяч свободного опыта, на дороге не валяется, но это не моя цель, моя цель все-таки получить, ребят... Голды очень сильно хочется, очень-очень хочется. Давай-давай-давай-давай, зараза ты, неподкрученная. Огромное количество игроков писало по поводу того, что им выпадали эти шары предсказаний чуть ли не через каждый третий заход, но, блин, у меня, видите, не получается. Вот открываю-открываю, может, все-таки я крайне не фартовый. Хотя в целом в ивентах мне периодически выпадало. Выпадали мне и машины в ивентовых э, каких-то контейнерах и, и выпадали мне машины из э, контейнеров э, болельщика. Ну вот видите, у меня уже остается 30 ИС... 90 ИС на счету. А ни одного до сих пор шара предсказания нет. Ну давай! Ну пожалуйста! Ну блин, ну мне очень сильно надо. Я купил Т-77. Я плачу, горюю до сих пор. Я просто в унитаз слил 10 тысяч голды на машину, которая меня просто вообще в ноль расстраивает. Пожалуйста, я тебя очень сильно прошу. Давай мы все-таки как-то по-человечески друг другу. Я-то столько потел, а? Да где ж ты в конце концов? Шар ты... друзья я вообще не любитель материться но сейчас меня реально уже начинает потихоньку на матюки поддавливать вот сейчас хочется высказать все что я думаю по этой теме но блин как вот вот серьезно у меня сейчас я 18 раз открыл корзинку до сих пор нифига нет просто нифига Каким образом давайте короче позабираем вот это вот все Забрать, забрать Быстро забираем Может надо сделать какой-то перерыв, я не знаю Хотя бы там В пару секунд Что там у нас, они Бесконечные вы наши Открываемся, все Закончились у нас бустеры Остались только у нас Конты, и конты мы, кстати, ребят, тоже с вами откроем Откроем все, что там будет Посмотрим эти шоколадные танки, блин, ну, я свободку и так могу, в принципе, по -по пофармить. Не, хорошо, конечно, это лучше, чем ничего. Я понимаю, что многими свободки, в принципе, достаточно. Но я-то хочу все-таки шар предсказаний... Ну, хотя бы один, блин, но ну, на 28 грёбаных корзинок можно хотя бы один шар дать? Один, одинёшенек. Спасибо большое за огромное количество шоколадных танков. Дай мне! Дай мне это... Ти его мать! Ай, так, четыре раза осталось, ребят. Четыре раза осталось. Раз... Два. Ну, ну, пожалуйста. Ну блин, ну не будь ты сволочью такой Ну как, как может быть за 28 грёбаных корзинок ни одного шара Каким образом это получается Как там эти, мать их Подкрученные вы... Ладно, короче Так, все, ГСНчик успокоился Забираем Забираем все вот это Открываем, что там там выпадает Выпал каму Выпал каму Дальше Пока ничего интересного Вот этот мне нравится Этот симпатичный Так, хорошо Осталось 14 контейнеров А Этот вообще никудышний Вот серьезно Я не понимаю его Просто вот нарисовать полоски на танке И считать, что это украшение танка Это конечно, блин, интересно но это еще куда не шло. Класс, еще раз спасибо большое. Ну, в любом случае, ребят, поживился камуфляжами. Плюс-минус какие-то годные повыпадали. А остальное солью просто на осколки. И буду ожидать момента, когда появятся контейнеры, из которых можно будет выбивать не только кастомизацию, но еще и свободный опыт. Там были такие контейнеры, там где сертификаты были на части, точнее не так, части сертификатов на свободный опыт. Ну что, последний контейнер. Сейчас упадет что-то из камуфляжей. Удивительно. Урбан в конце упал завершающим. Ну, окей, ребят, как получилось, так получилось. Не знаю, смогу ли я там еще какие-то корзинки открыть. Понятное дело, что записывать дополнительное видео про открытие одной или двух корзинок это глупо, я не буду этим заниматься и тратить свое и ваше время. В любом случае, за 28 корзинок мне ни хрена не упал этот гребаный шар предсказаний. Факт есть факт. Что касается сертификатов, то мне интересно просто сколько раз мне упал шоколадный танк, он упал мне целых 7 раз, того получается 70 тысяч свободки я получу, плюс попадали вот эти вот все штуки, а, Что там, можно, можно их как-то объединять даже, да, и, и чё, и объединил, и теперь что я с ним смогу сделать? Давайте используем. Я реально, я не знаю, что это. 65 свободного опыта, ребята. Это просто вообще чума. Да я реально здесь, блин, сейчас миллионером стану. А вот это что дает? 65, а это целых 20. Банка варенье 20 дает? Серьезно, а кетчуп? Кетчуп 20. Супер, вообще. Я думаю, что самолетик должен мне дать где-то 5. Нет, тоже 20. Вообще крутяк. А корзинка и корзинка 2. Короче, ребят, я реально сейчас себе столько свободки подниму, вы себе не представляете. Хотя, хотелось золото. Но, правда есть правда, какая была, такая есть. На данный момент у меня все. Если вы за правду подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь для вас и буду благодарен вам за поддержку моего начинания. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.